Тема сегодняшнего видеоролика – правила раздельного питания. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале «Здоровое питание для похудения». Если хотите узнать, как похудеть при раздельном питании, оставайтесь со мной. Итак, правила раздельного питания. При раздельном питании нужно соблюдать определенные правила совместимости продуктов питания. Никогда не ешьте углеводную и кислую пищу в один прием пищи. Хлеб, картофель, горох, бобы, бананы, финики и другие углеводные продукты нельзя есть с лимоном, апельсином, грейпфрутом, ананасом, клюквой, помидорами и прочими кислыми фруктами. Никогда не ешьте концентрированный белок и концентрированный углевод в один прием пищи. Это означает не есть орехи, мясо, яйца, сыр и другую белковую пищу вместе с хлебом, злаками, пирожными, сладкими фруктами. В один прием надо есть яйца, рыбу, молоко молоко-сыр, в другой кашу, хлеб, лапшу. Никогда не ешьте два концентрированных белка в один прием пищи. Два белка различного вида и различного состава требуют разных пищеварительных соков и разной их концентрации. Эти соки выделяются в желудок не в одно и то же время. Поэтому всегда надо соблюдать правила. Один белок в один прием пищи. Не ешьте жиры с белками. Сливки, сливочное масло, сметану, растительное масло не следует есть с мясом, яйцами, сыром, орехами и другими белками белками. Жир подавляет действие желудочных желез и тормозит выделение желудочных соков при употреблении мяса, яиц, орехов. Не ешьте кислые фрукты с белками, апельсины, лимоны, помидоры, ананасы, вишню, кислую сливу, кислые яблоки. Нельзя есть с мясом, орехами, яйцами. Чем менее сложны пищевые смеси, чем проще наше блюдо, тем более эффективно наше пищеварение. Не ешьте крахмалы и сахар в один прием пищи. Желе, джемы. Фруктовое и сливочное масло, сахар, патоки, сиропы на хлебе или в один прием с кашами, с картофелем, сахар со злаками. Все это вызывает брожение, а затем и отравление организма. Обычные праздники с тартами, конфетами, пирожными приводят к рвоте, болезням, особенно у детей и стариков. Ешьте лишь один концентрированный крахмал в один прием пищи. Если два вида крахмала, картофель или каша с хлебом, употребляется в один прием, то один из них, идет на освоение, а другой остается нетронутым в желудке, как груз. Не проходит кишечник, задерживает усвоение прочей пищи, вызывает ее брожение, повышение кислотно-желудочного сока и отрыжку. Не ешьте дыню с какой-либо другой пищей. Арбуз, мускусную и прочие виды дынь всегда надо есть отдельно. Молоко лучше пить отдельно или вообще не принимать. Жир молока некоторое время препятствует выделению желудочного сока. Молоко усваивается не в желудке, а в 12-перстной кишке, поэтому, например, присутствие молока желудок не реагирует, что мешает усвоению другой пищи. Если вам понравилась моя информация, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы! С вами была Любовь Васютич.